Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео у нас будет Скажем такой интересный Инвестиционный проект UCF и ИТХ. В общем это у нас Универсальный криптофонд инвестиций Здесь нам предлагаются Токены построены на базе ERC20 Здесь у нас децентрализированная Сеть В общем как бы Суть в принципе ясна Создана платформа где вы покупаете токены, ставите их под 1% в сутки и конечно же получаете дивиденды в общем ничего здесь у нас в принципе сложного нет как по мне это как хай проект только зарубежный но он более надежный как правило в основном зарубежные ребята такие проекты держат не один месяц там где-то около трех месяцев у них они работают не знаю с чем это так связано но, видимо люди немного порядочные но тем не менее можно положить там определенную сумму я не знаю на чтобы не переживать на 10-15 дней ну, максимум на 20 получить свой процент и выйти с этого проекта это как бы никого не направляю это чисто ознакомление то что существует такая возможность в такой момент поставить свои там определенные средства Под 1% Но как это делается Это делается просто-напросто Покупкой токенов Они там ставятся на стейк После этого стейка Вы эти токены Меняете обратно на свой эфир В общем Сейчас вам это все покажу и расскажу в общем, как это работает у нас получается, человек инвестирует деньги в проект, скажем так, в проект в кавычках, получаете токены USIF на платформе, чтобы получать потом с этих токенов дивиденды. Все это у нас на смарт-контракте, это у нас делается через MetaMask и все транзакции можно будет проверить на блокчейне эфириум Четвертое, что в итоге просто-напросто выводите деньги на бирже продаете и никаких проблем не имеете всего у нас будет 400 миллионов токенов как видите у нас уже начало и конец был с 15 по 15 стоимость токенов там вообще копейки получается то есть 100 токенов это где-то около 3 долларов выходит и также у нас распределение идет токенов то есть у нас получается продажа ICO 50 процентов потом там на команду идет на разработку пресейл баунти программа а использование выручки это у них скажем так идет на собственное развитие для своего же персонала есть определенные партнеры но они конечно сейчас что-то здесь не бьются не знаю почему на них нельзя нажать но тем не менее как видите они их сюда подписали а, в общем по партнерам я думаю здесь сейчас нам уже не особо интересно а, связаться можно будет через telegram либо есть прямые данные но это такой момент в общем, Telegram оставлю ссылки в описании. Есть белая бумага. По белой бумаге можно посмотреть, опять же, всю детальную информацию о проекте только в развернутом виде. Вы можете перевести, посмотреть, как это работает. Ну и, в принципе, я думаю, Metamask всем в принципе умеют пользоваться, так что у вас никакого труда не составит. Дальше. Такая платформа я взял, ради интереса купил, получается токенов 100 штук, как вы видите, мне это совсем немного там в копеечку маленькую обошлось. просто, казалось, открывается данный сайт, он еще на WordPress построен, я так понимаю. ну короче, это максимально такой, знаете, сайт, проект, на котором можно минимально денег так немного потестировать там, я не знаю, 100 баксов, 200 потолок чтобы инвестировать и там какие-нибудь там 10 дней их ну, сам факт то что и зарубежные ребята точно также делают хай проект банально просто там написали допустим я не знаю там 100 там тысячу токенов нажали купить у вас транзакция открылась обработалась метамаск все вы токены сразу же получили на баланс это у нас Просто-напросто переводить токены. Здесь у нас стейк, еще есть реферальная ссылка. Ну, и думаю, никаких проблем здесь ни у кого ничего не составит. Что еще? Проектик у нас получается есть на Bitcoin Talk. Немного просмотров. Чуть больше 350. Ну и полностью все расписано по данному проекту. В принципе, точно так же, как и на сайте. Но, тем не менее, на биткоин толк есть. Его с камом мошенником не обозвали. То есть топик висит нормально, никаких проблем не имеется. Значит, уже хорошо. Но, я же говорю, можно потестировать, попробовать, посмотреть, как это все будет работать. В общем, ребята, такой зарубежный хайп-проект. Напишите в комментариях, что по поводу данного проекта вообще думаете. Ну, а на этом у меня все. Давайте. Всем удачи, всем профита. Всем пока.